pam pada ba pam pam pam pam pam Привет, с вами Велсиком. сегодня у нас фейк Мазда видео Относительно недавно я делал сравнительный обзор фейковых айфонов на андроиде Плохеньких, дешевеньких, один 3 рублей, другой чуть подороже И вы, кстати, меня практически со всех сторон атаковали Где же купить этот дешевый iPhone, который подороже, черненький Но я, конечно же, не скажу, потому что я берегу ваше психическое здоровье По результатам обзора мы практически единогласно с вами решили, что белый китайский плохой iPhone, Вот он у меня здесь сегодня есть, так как не то вот этот должен быть уничтожен. Вы предлагали свои интересные варианты, как же это сделать. Оставили более 7000 комментариев к тому видео. Я отбирал самые классные. И сегодня мы с вами уничтожим этот замечательный, в кавычках, пластиковый iPhone. Поехали! Подписался на канал. Кроме того, что молодец, требует весеннюю яблочную скидку у партнера и магазина applejesus.ru iPhone действительно работает. Несмотря на то, что он плохенький и китайский, он мать твою за ногу. Он действительно рабочий. Единственное, что здесь стоит какая-то совсем хреновая версия андроида. Она английская. Но, тем не менее, телефон за 3000 рублей. Так вот, по поводу идей, как его уничтожить. Вы действительно накидали настолько классных вариантов, что я не смог выбрать, что же будет наиболее фантастично. Поэтому черный iPhone я решил... Тоже уничтожить а сегодня мы белый просто вкинем в эту стену сделаем это в безумном слоумоушене и я надеюсь что он развалится на много маленьких кусочков чтобы это было красиво и всячески эротично давайте собственно это и сделаем кидаю в общем-то со всей дури я надеюсь что не промахнусь потому что у нас есть всего один шанс вот он iphone и приготовились ну что ж а вот и результат вот, собственно, так теперь выглядит iPhone, который мы только что кинули в стену. О, у него отваливаются куски какого-то пластикового стекла, которые, я надеюсь, не сильно порежут пальцы. Очень бы этого не хотелось. Эм, я думаю, что надо кинуть еще раз. Он недостаточно сильно рассыпался. Интересно, работает ли он? Вау! Несмотря на то, что... Да, кстати, с него даже, наверное, можно будет позвонить. Почему нет? Смотрите, иконки, вот настройки. Ха-ха, все работает. Черт, он функционирует. Это ненормально. Надо кинуть еще раз. Та да да да да На самом деле, все еще выглядит бодрячком. Немножко расслоился. Но мы уже сейчас можем видеть, какой он внутри пластиковый, весь ужасный. Но, тем не менее, выглядит все еще бодрячком. Принял весь удар на себя. Дроп-тест такой, да? Ну, вполне себе. Правда уже не работает, к сожалению. Знаете, даже я своим сопливым носом ощущаю, что пахнет ананасиком. Ничто не сравнится с запахом дешевого китайского пластика. Еще раз в стену. И развалился. Как вы думаете, если приложить подорожник, можно вылечить? Поцарапался, пока кидал его в стену. Ну, на, на этом, я думаю, что фейковый iPhone можно считать окончательно завершенным. Здесь у нас внутри, кстати, мы обнаружили плату. Вот она, как практически у оригинального iPhone, какая-то жуткая батарейка. И, ну да, вот как-то так это все выглядит. Ну что ж, на этом наш эксперимент по уничтожению фейкового iPhone, я считаю... Можно завершить. И до встречи в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И все ваши идеи, которые вы оставляли к обзору фейк versus фейк, мы применим в следующем видео, где также уничтожим черный iPhone, который покруче. Пока!